Здравствуйте! Сегодня мы занимаемся с вами заданием 13 ЕГЭ. Давайте сейчас прочитаем его, это задание. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. В продолжении беседы она в основном молчала, и мне было сложно понять, зачем она пришла. Потому как этот человек держится, видно, что он во всем привык быть первым. Озеро Белое от того и прелестно, что вокруг него густая разнообразная растительность. Трудно даже представить, что бы со мной случилось, если бы пароход опоздал. Потому, как сосредоточенно молчал Лев Николаевич Толстой, его близкие могли догадываться, насколько напряженно работает сейчас его мозг. Итак, в продолжении беседы мы напишем отдельно, так как в продолжении предлог, который равен предлогу в течении. Мы можем произвести такую замену, поэтому в продолжении беседы отдельно. Зачем? Пишем слитно, потому что можно заменить словом «почему». По тому, как держится. Можно заменить по поступкам человека, по предлог Пишем отдельно. Во всем привык быть первым. В чем? Во всем. Во это предлог. Во всем пишем отдельно. Можно заменить. В учебе. Во мнении. Озеро от того и прелестно. От того пишем слитно, потому что можно заменить словом потому. Потому и прелестно. Вокруг него, около него пишем слитно. Что бы со мной ни случилось. Пишем отдельно, потому что частицы «бы» мы можем переставить. Если бы пароход опоздал, если пароход опоздал бы, аналогично. По тому, как сосредоточенно молчал Лев Толстой, по тому пишем отдельно, потому что можно заменить по молчанию Толстого, по это предлог. Близкие могли догадываться, насколько он напряженно работает, насколько, то есть как, пишем слитно. И ответ правильный ⁇ это слова от того и вокруг. От того, если вы помните, мы заменяли словом потому. И вокруг также мы написали с вами слитно. Итак, мы разобрали сегодня задание 13 ЕГЭ. Всего доброго, до свидания.